Жанни Капальди, Ларина Камбурова и Диана Любенова в фильме "Ночной мир". Композитор Люксуарс. Режиссер Патрисио Патрицио Вальядарес. Ты привет. Ты как? Ничего. Ты что скажешь, если опрокинем их? Срановато, не находишь? Ты издеваешься. Сейчас не время соблюдать мораль. Ладно, пошли, пройдемся. Проверишься. Пошли. Ты помятый. Спасибо. Не за что. Не выспался. Тяжелая ночь. Снова кошмары? Они не проходили. Этот был другой, но все они заканчиваются с ней. В... Слушай, не будем об этом. Нет, будем. Я тут из-за этого. Старик, надо что-то делать с этими снами. Пытался, но они становятся все навязчивее. Ну, тогда уезжай. Я не могу, Алекс, ты знаешь. Здесь дерево, под которым мы встретились. А там у воды был первый поцелуй. Это ее дом, наш дом. Я пытался уехать, но не могу. Просто не могу. всегда любила закаты каждый закат прекрасен помнишь тот день у озера мы были счастливы было хорошо конечно помню спокойное время когда были счастливы или о чем мы сейчас счастливы Ты мне ночью приснилась. Ты часто мне снишься. Что это может значить? Ты была одна в озере в лодке. Я звал и звал тебя, но ты не отвечала. А может, ты не слышала меня оттуда. Но все равно это был сон. Потом ты повернулась, помахала, и вдруг... Ты исчезла. Трудно поверить, насколько быстро расползается темнота. Да. Ночь спадет. Что ты сказала? Я. Прости, что звоню так поздно. Ничего, я еще работаю. Ты как? Брат, ты там? Да. Ты был прав. Мне надо уехать отсюда. Мне звонить или нет? Думаешь, мне поехать в Софию? Да. Это красивый город, и с твоим опытом работа будет. Съезди на месяц. Не понравится. Вернешься и продолжим пить пиво. Придумаем. Спасибо. Но ну, Что за клиент? Позвоню и узнаем. Позвони. Ты готов? Готов. Позвоню оттуда. Помню, не понравится. У нас есть план Б. какой план Б? Да, нет, плана Б. Да иди ты. Смотри за ней, ладно? Да. Пости? Нет, по работе. А, американец? Лос-Анджелес. Я, кстати, говорю по-американски. То есть я говорю по-английски. Ну, вы поняли. А где вы научились говорить по-болгарски? Жена научила. Я жил последние три года в Варне. Немного подзабыл. Хотя не так много я на нем говорил. Благодарю вас. Не за что. Что Простите. Здание. Вы думаете, почему оно так выглядит? Ясно. Только оно устояло. Ракета в 90-х тут ударила? О, нет, она упала дальше. Ближе границы с Сербией. Это здание намного старше. Простите. А кто вы? Простите, мы сразу не представились. Я Мартин Баркер, а это мой ассистент Горан Стоичков. Мы ждали вас, мистер Андерсон. Или называть вас Брэд? Можно Брэд. Только вы вдвоем? Да, Мартин управляет, а я помогаю ему. Но здание принадлежит фирме из США. Пойдемте внутрь. Собеседование в моем офисе. Я покажу вам. Да. Что-то особенное, да? Пойдемте сюда. Скажите, брат, сколько вы проработали полицейским в Лос-Анджелесе? 15, отставной 4. А сколько лет жили в Варне? А, Где-то около трех лет. Если позволите, я спрошу, почему в Варне? Я к тому, что это странный выбор для американца. Я поехал в отпуск и не захотел уезжать. В Варне вы встретили свою жену. Как? Мою жену? Да, встретил у реки. А почему интересуетесь? Простите, Брэд, но надеюсь, вы поймете. Мы предлагаем работу, и нам важно узнать как можно больше о наших потенциальных кандидатах. Может, я упустил что-то, но какое к делу отношение имеет моя мертвая жена? Извините, Брэд, я... Мы не хотели оскорбить. Просто компания, на которую мы работаем, немного, скажем, беспокоится о том, кого она нанимает на охрану. Здесь, у Захария. Прошу. Простите. И я сожалею о вашей супруге. Спасибо. Вы думаете вернуться в США с мистер Эндерсон? Просто Брэд. И нет, считаю Варну моим домом на сейчас. Кофе? Нет, спасибо. Вы не говорите по-болгарски? Немного. Достаточно, чтобы понимать. В любом случае, язык не является требованием для работы. Но, думаю, знать это не помешает. А что является основным требованием? Пока нет ничего особенно требовательного к вашей позиции. Горан и я, что еще более важно, менеджмент. Надеемся, что вы будете осмотрительны. Понимаю. Так, какой же бизнес вы ведете в здании с множеством комнат и тремя этажами? Простите за вопрос, старая привычка. Мы понимаем. Мы храним нашу продукцию в подвале здания, а также мы управляем компанией по продаже недвижимости и записи. Ну, знаете, это создает дополнительный доход в течение года. И что за продукция? Пойдемте. Я покажу вам. Этот лифт практически ровесник здания. Можно судить об этом по ключу. Он старый, но в отличном состоянии. Может, нам лучше по лестнице? Нам нужно в подвал. Единственный вход туда из лифта. А если нет света? Переключается на гидравлическую систему. Есть кнопка паники, которая соединяет с нашим офисом, а также с мобильными. Но таких случаев не было. Пусть так и дальше будет. Поразительно. Совершенно верно. Что наверху? Инхаус. Владелец компании. Иногда там бывает. Значит, всегда нужен ключ, чтобы пользоваться лифтом? Всегда. По-другому не работает. Есть два ключа. Один все время со мной. У вас другой. Подвал глубокий, под землей. Еще минуту. Вам также нужен клич, чтобы попасть в подвал. Сюда, пожалуйста. Здесь начинается самая главная ваша часть. Строго 8 часов каждое утро. У вас тут довольно старое оборудование. На то есть причина. А мониторы для чего? Следуйте за мной. Это наш ангар для хранения. Мы редко его используем. Не придется туда заходить. А что это за символы? Мы обнаружили, что эти буквы из янохианского алфавита. Но мы не знаем, что они означают. Большое помещение, как видите. Интересно, для чего построили. Тем не менее, мониторы подключены к камерам внутри ангара. Идемте. Все камеры соединены с этим компьютером. Запись идет каждый день беспрерывно. Но как можно что-то увидеть? Проводился ремонт пару лет назад. Только не успели с ангаром. На следующий день только так. Это песок на полу? Внутри мы не закончили, поэтому там песок и грязь. Если я соглашусь на работу, то что именно мне нужно тут делать? Хорошо. Вы будете проверять запись каждый день по два раза. Простая программа. Если загорится красным, то значит, что-то там происходит. Тогда вам надо нажать на отмеченную запись и вывести на экран. Есть еще журнал, в который надо писать время прихода и ухода. А когда это случается? Никогда. А зачем тогда камеры? Защита интересов. Насколько большой ангар? Камеры размещены повсюду. Мы видим только то, что нам нужно. Но там же ничего не видно. Я туда не попаду? Нет. Спускайтесь, проверяйте записи и заполняйте журнал. Но если вы заметите что-то необычное, О, все что угодно. Горан хочет сказать, если вы заметите хоть что-то странное, вы должны нам сообщить как можно быстрее. Например? Не беспокойтесь. Вы видели размеры дверей? Понятно. Все же, если вы заметите, берите это и нажимайте быстрый набор на единицу. Кое-кто ответит и скажет, что делать. Ой, кто? Сотрудник. Или консультант. И это все? Все? В Милан говорил что-то о жилье. Да, на втором этаже двухкомнатная квартирка. Она маленькая, но уютная. Телевидение и все остальное. Только если вы заинтересованы. Заинтересован. Отличные новости. Добро пожаловать. Подпишем бумаги наверху и покажем ваше жилье. Хорошо. Это ваш новый дом. Вы найдете тут все необходимое. Здесь отлично. Спасибо. Это мои контактные данные. Мы здесь не каждый день, так что звоните, когда нужно. И когда начинать? Завтра. И последнее. Пожалуйста, запомните. Всегда закрывайте главный вход. С 11 ночи и до 8 утра. Вот и все. Позже я дам вам ключи от главного входа. Отлично. где поблизости есть еда? Через дорогу есть ресторан. Или кафе прямо за углом. Понятно. Спасибо. А, да, бред. Да? Будьте как дома. Что там? Эй, простите. Стойте. Эти ребята немного странные. По-моему, я напугал уборщицу, когда в нее врезался. Да, только сильно ее напугал. Ты был прав. Рядом с работой красивый парк. Неплохо. Обязанностей почти нет. Мне больше платят за присмотр за пустыми комнатами. Да, я здесь. Спасибо, старик. Может, ты надумаешь приехать? Может, вдохновишься на то, что люди будут считать? Просто говорю, почитал бы что-то яркое с интересным героем. Ладно, пока. Добрый день. Добрый. Кофе по-американски. А, вам не понравится это дерьмо. Может, настоящий кофе? Вообще-то, я люблю это дерьмо, но да ладно. Налейте мне ваш настоящий кофе. Присядьте. Видела вас вчера. В Такси, когда чистила снаружи. В гости приехали? Вообще-то рядом теперь работа. У Захария? Я всегда думала, что это дом для выхода на пенсию. Да, я так и не понял, что это. Неплохо. Я уговорила вам. Бред. Добро пожаловать в Софию. Я Зара. А какую работу вы выполняете у Захария? Охрана. Охрана? От чего? Я не видела, чтобы туда приходили. Когда я пойму, то я вам расскажу. Это ваше кафе? А, нет, я просто тут работаю. Так я могу оплачивать свою учебу. Что изучаете? Историю искусств. Что ж, рада знакомству. И я тоже рада. бред. Вот и дерьмо. Кофе? Пожалуйста. Вы слышали ураган ночью? Да. Всю ночь не спала. Точно конец света. Я видела грузовик с вещами. Все перевезли. Вы шпионите, Зара? Нет. Просто нечего больше делать, и я наблюдаю. Скажите, Брэд, как американца занесло в Болгарию на работу охранника? Это длинная история, но короткая версия. Однажды я был копом в Лос-Анджелесе, поэтому теперь охранник. И вы что, приехали в Болгарию охранять вещи людей? Не совсем. Я прилетел из Варны. Я там живу. В смысле, жил. Живу. Жил. Это длинная история, повторяю. Я пенсионер. Но вы ведь еще так молоды. Приму за комплимент. Спасибо. А вы знаете, что ваше здание довольно известно тут? За этими стенами много истории. Да, мне говорили. Я только читала о нем, но внутри не была. За эти годы это здание сильно обветрилось. Не были внутри? А, э, нет. Ну, тогда, может, зайдете, я покажу вам дом. Внутри впечатляюще. Мне будет приятно, а то скучно одному. Позвоните, и мы договоримся. Только у меня номера нет. Дайте телефон. Теперь есть. им записывает. позвонить по этому номеру, если что-то... Что случилось, мистер Андерсон? Um, um, Вообще-то uh, я not... не очень уверен. Um, не то, чтобы я что-то увидел, uh, просто... Uh, скоро приеду, мистер Андерсон. Uh, Встретьте uh, меня у главного входа uh, через 15 минут. Uh, Конечно. Uh, а с кем uh, я говорю? Алло? Алло? меня, Мистер Андерсон? Да. Простите, я не знал. Не волнуйтесь, мистер Андерсон, вы не первый. И, конечно, не последний. Джейкоб. Приятно, Джейкоб. Я заплатил, мистер Андерсон. Брэд. Брэд. Что ж, мистер Бред, вы не могли бы сопроводить меня вниз к подвалу? Несомненно. Сюда. Ступенька? Я не все время был слеп. О, я хорошо помню то время. Простите, вы работали здесь? Некоторое время. Да. Что записывает камера? Я вам напомню, Брэд. Пожалуйста, в деталях. Просто пятно. Похоже на тень, которая движется очень быстро. Я замедлил запись, но так ничего и не понял. Пожалуйста, промотайте назад. Кадр за кадром. И говорите все, что видите на экране. Всего лишь несколько кадров. Меньше секунды. Может, что-то еще? Вы сказали, что похоже на тень. Тень от чего? Честно говоря, Джейкоб, я не представляю. Все что угодно. А есть следы на полу. Какие следы? К примеру, следы от ног. Нет. Ничего, а я должен их искать? Прокрутите еще раз. Было бы больше света, я бы увидел, может быть. Но понятия не имею, на что смотрю. Думаю, надо пойти и посмотреть. Это исключено. Знаете, Джейкоб... Я слушаюсь вас, так как вы кажетесь мне хорошим парнем. Но мне начинают надоедать эти тайны и недосказанность. Кто вы? Зачем вы приехали среди ночи, чтобы послушать о каком-то пятне? Причем напрасно, так как не позволяете зайти и определить, что это может быть. Господи. Мартин говорил мне, что вы любопытный. Он не ошибался. И я убедился, что он выбрал правильного человека для охраны. Вы не ответили, мистер Джейкоб. Кто вы? Хорошо. Я работаю на Мартина. Горана и на компанию как консультант. Довольны? Консультант. Он упоминал на собеседовании. Могли бы сказать? Да, мог, но не сказал. До того, как начал работать на них. Я делал то, что делаете сейчас вы. Как давно работаете на них? Пока у меня не забрали мое зрение. Что хорошего в слепом стороже? Ответьте мне, Брэд. Я позвоню Мартину и Горону, чтобы они сообщили компании. Это лишнее. Я сообщу им утром. Что вы делаете? Слушаю, мистер Эндерсон. Я слушаю. Привет. Как дела? Прости, что поздно, но, может быть, ты мне поможешь? Попробую. Ты говорил мне сегодня, что это здание известно в городе. Думал, найду в интернете, но статьи все какие-то поверхностные. Ну, в интернете не найдешь эти истории. Истории знают только местные, кто живет рядом, понимаешь? Это все объясняет. А почему ты спрашиваешь? Ищешь про убийство? Убийство? Они не говорили тебе о девочках-близнецах, что их нашли мертвыми в доме? Нет, не сказали. О, боже. Много лет назад... Мужчина пытался забраться в здание ночью. Когда приехала полиция, они проверили его машину и нашли тела двух восьмилетних девочек внутри. Господи! Дальше еще хуже. Оказалось, он отец. Утверждал, что их убила мать, но тогда полиция стала ее разыскивать, не нашла почему она исчезла никто не знает куда он сказал что-нибудь еще он ничего не рассказал полиции через пару дней его нашли мертвым он повесился слушай ты свободно завтра может увидимся хорошо у кафе только после работы отлично Помогите! Мистер Эндерсон, вы встали? Да, Мартин, извините. Мой будильник. Я не знаю, что произошло. Ничего, такое случается. Вы виделись с Джейкобом? Да, да. Звонили ему, да? А не надо было? Нет, нет. Вы все правильно сделали. Я пришел сделать копии записи. Компания хочет посмотреть. А может, все-таки пойти и проверить? Нет. Все, что мне нужно, тут. Брэд, продолжайте работать и почините будильник. Конечно, хорошо. Пока, Брэд. Пока. Да внутри так клево. А еще наверху не было. наконец то Замок Захария. Она красивая. Что она? Моя жена. Она погибла. О, прости. Я не хотела напоминать. Ничего. Все хорошо. И вы тебе хорошо в униформе? Это давние фото. А это кто? Это Фрэнк, мой напарник. В тот день я надел униформу в последний раз. Почему? Ушел через две недели. Что натворил? Убил кого-то? Ребенка. Он был членом банды. Ему было 15, он убил Фрэнка прямо передо мной. И я был бы следующим, если бы... Господи, прости, Господи. Извини. Правда, я. Ты куда? Я пойду, знаешь, потому что я не могу. Не хочу снова ошибиться. Нет, пойду. стой. Не уходи. Останься. Прошу. ушла я никуда не уйду не спится кошмар я могу помочь Чего, не трогали? Вы уверены? Мартин, прошу. Я проверил мониторы, увидел это и сразу вам позвонил. Как предписано. Все хорошо, хорошо. Он следовал инструкциям, Мартин. Так, как было сказано. Что ж, пройдемте и посмотрим на след. Знаете, на что это похоже? Обычные следы. Ты уверен, что там следы? Смотрю прямо на них. Почему вы все ставите под сомнение? Я тоже их вижу. Нам нужно пойти внутрь амбара. Посмотреть ближе. Джей, подожди, пожалуйста, тут. Мы пойдем внутрь? другой разговор. Пойдем. На таймере. Если у нас есть ключ, то мы выйдем. А если его не будет. Хорошо. ставить оставить эти следы? Не представляю. Наверное, животное. Нужно осмотреться и заделать эту дыру. Нет, не следует. Я все снял. Мы уходим. Сейчас. Если не устранить дыру, животные могут что-нибудь повредить. Следы кончаются. Мартин. Серьезно? Я никогда такого не видел, Мартин. Мы не можем так оставить. Я понимаю, просто не знаю, что делать. Вдруг он их увидит. Знаю, но мы должны... Что творится? Ничего. Все под контролем. Мартин, мне надо позвонить. Поговорим позже. Что происходит? Что с вами обоими? Что вас там так напугало? Завтра. Завтра. Хорошо. Обещаю. Завтра утром. Господи, Джейкоб, вы меня напугали. Извините. Помогите мне подняться наверх. Мартин и Горан так спешили, что совсем забыли про меня. И, Брэд, не ходите туда один. Эй! Hello. Кто здесь? кто Это я. Я войду? Я спущусь. Почему не отвечал на звонки? Что? На звонки. Почему не отвечал? О чем ты говоришь? Я что-то не так сделала. What? Стой, Зара, нет. What is... What is... О каких звонках речь? Я совсем тебя не игнорировал. Ладно, заткнись. Бред, ты в порядке? Спрости. Спрости. И что случилось? Мог я в порядке. Моя голова. Я думал, ты. Анна? Да. Брэд, расскажи. Расскажи, что с тобой такое? Ты ходил к психологу. Мой друг Алекс пытался отвести меня, но нет. Это место видения и сны. Они здесь сильнее. Что-то с этим зданием не так. Что-то плохое. Брэд, это не здание в Тебе надо к доктору. Эти люди скрывают что-то от меня с самого первого дня. Ты, например, что, Брэд? Трудно объяснить. Что-то там... Оно просто грызет меня изнутри, и как бы я ни старался, игнорировать не могу. Они что-то скрывают. У меня дурное предчувствие. Это Джейкоб Киттон. Я должен срочно с тобой поговорить. Джейкоб, как вы? Ладно, я сейчас. Как вы добрались? Приехал. Я слепой, Брэд, но не в коме. Взял такси. Сейчас 4 утра, Джейкоб. У нас нет времени. Думаю, это началось. Началось что? Джейкоб, Джейкоб что началось? О, здрасте. Мне лучше одеться. Не беспокойтесь из-за меня. Вы кто? Зара. Очень приятно, мисс Зара. Джейкоб Китон, к вашим услугам. Очень приятно. Я просто... Ладно. С чем дело? Я попрошу вас сопроводить меня в пентхаус. Но там никого, Джейкоб. Мы в здании единственные люди. Я проверил все квартиры, где сказали, что там живут, но там никого нет. Они пустуют. Почему, Джейкоб? И что так напугало Мартина Егора на сегодня? Если пойдете со мной, то объясню. Куда? Откройте. У меня ключа нет? Нет, есть. Сюда. Здесь нечего бояться. Он умирает. Джейкоб, кто это? Захарий. Его зовут Захарий. Архитектор? Если это Захари, то ему 150 лет. Верите или нет? Но это же не тот человек, что построил это здание. Да ладно, Джейкоб. Брэд, вы нужны мне, чтобы остановить то, что вот-вот произойдет. Как я могу помочь, если не понимаю, о чем вы? Вы верите в загробную жизнь? В загробную жизнь? Что это за вопрос? Нет, конечно. Это место, это здание, занимает пространство. В точности над седьмыми воротами. Каждое, каждое ворота, как вам объяснить, это вход на другую сторону. В другую? В темный мир. В мир мертвецов. Ладно, с меня хватит. Слушайте, остальные шесть ворот разбросаны по всему миру. Место известно только стражу, которому поручено защищать его ворота, его вход. Теперь, не дай бог, если мертвые каким-то образом нашли ворота на другой стороне, тогда они смогут передвигаться между своим миром и этим. Захарий и другие боялись чего-то, что было прежде человечество на Земле. Оно может найти выход и выйти к нам. Поэтому они стремились предотвратить это. Вы правда в эту ерунду верите? Вы хоть сами себя слышите? Этому человеку, хорошему человеку, было поручено отвечать за создание, проектирование и изготовление печати, через которые невозможно будет пройти. Он согласился остаться здесь, в этом здании, и служить последним стражем, хранителем седьмых и последних ворот. Если он страж последних ворот, то остальные. Этого я не знаю. Но каждый из семи стражей отвечает перед человеком по имени Причард. Исаак Причард. Он единственный, кто знает места всех ворот. Этот мужчина. Почему он еще жив? То есть, как он смог достичь такого возраста? Захарий был алхимиком. Он смог продлить свою жизнь искусственным путем. Мария. Кто? Кто? Уборщица. У нее была тележка с медицинскими препаратами, когда я сюда приехал. Что она с ним делает? Это не наше дело, Брэд. Мы должны понять, что Захарий умирает. А это значит, что ворота под нами уязвимы. То, что вы увидели на камерах недавно, я подозреваю, это значит, что кто-то или что-то пытается пройти через них в наш мир. Они знают, что ворота не защищены. Поэтому мы должны постараться остановить их. Или они пройдут, и мы их уже не остановим. Остановим кого? Кого надо остановить? Нам срочно нужно вниз я не смогу справиться один мы не пойдем к подвалу послушай меня я слушаю вас джейкоб я звоню мартину Горну, а вас отвожу домой если не сделаешь как я говорю все что ты знаешь все что ты любишь закончится Никто не берет трубку. Крысы первыми бегут с корабля. Ты вернешься в Варну? Нет, я не знаю. Не спрашивай меня. Надо уйти подальше отсюда и подумать, как быть. Куда он ушел? Упертый старик. У него ключ. Какого черта? Скажи мне, что ты видишь там? Следы ног. Их сотни. Алекс. такого леша он здесь забыл? Не пускай его туда. Ты откуда? Я рад тебя видеть. Как ты сюда прошел? Ворота были открыты, я просто вошел. А где тебя носило? Я был здесь. Заходи. Ты совсем промок. Ладно, если ты был здесь, то почему не отвечал мне? Пять дней. Ты прикалываешься, что ли? Да, прикалываюсь. Ну нет, блин, ты же знаешь меня. Я бы трясся 6 часов в автобусе только для того, чтобы подколоть тебя. Мы вчера говорили. Нет, не говорили. Джейкоб все прояснит, пошли. Что происходит? Ты меня пугаешь. Просто скажи, что случилось. Брэд. Эй, для чего пистолет? Что произошло за эти пять дней? Какие пять дней? Сначала поговорю с Джейкобом. Кто такой этот Джейкоб? Эй, тут безопасно? Что случилось? Зара, когда ты пришла, то сказала, что я не отвечал на звонки. Да, и что? Почему ты так сказала? Когда мы общались последний раз? Четыре, пять дней назад. Подумала, ты меня отшил, вот и пришла. Джейкоб, что происходит? Как я мог потерять пять дней? Я вчера говорил с Алексом. Сегодня видел Мартина и Горана. А теперь это... Как это возможно? Как можно потерять пять дней? В ночном мире понятие времени не имеет значения. Оно перестает. О чем он? Что это? Что это было? Оно не должно выйти. Нам нужно внутрь. Сейчас. Куда? Мой друг... Возьмите это. Вам это понадобится. Что это? Это работает там. Не надо. Что мы там будем делать? Хорошо. Как остановить это? Надо устранить брешь. Прежде чем он разрастется, и будет уже поздно. Поздно для чего? Как устранить? Ключ будет у меня. Я проведу вас. Хорошо. Оставайтесь здесь. Скажите, наконец, что тут происходит. Просто... Прошу. Оставайся с ней. Теперь что? Вы оба будьте здесь. Джейкоб, пошли. Нет, я иду с тобой. Я иду тоже. Ладно. Пойдем вместе. Но будьте рядом. Берите его. Что это за символы? Это печати. Знаки. Защитные символы. Защита от чего? От мертвых. Только те, кто из мира живых, могут открыть эту дверь с двух сторон. Хорошо, так должно быть мы не заперты джейкоб что мы ищем здесь надо пройти дальше В глубь ангара а можно сколько далеко место огромно как тут можно что-либо найти Жейка, прошу будьте со мной честны много лет назад произошел случай сестры близнецы вы тогда работали так да я помню почему здесь сюда Отец тех детей, он абсолютно верил, Absolutely. что у этого здания есть сила, которая могла их вернуть. Вернуть откуда? Из мертвых, конечно. Понимаю. Сэр, извините, но вы безумен. Но вы это знаете, да? Да, Что такое, Джейкоб? Страж. Захарий? Он умер. Пошли, пошли. Они идут. Кто идет? Мертвецы, идиот. Конечно, кто же еще? Вы же не верите в этот бред? Посмотрите, тут никого. Только я, ты, она и ненормальный слепой, который поехал. Что? Че слышал? Нет, ничего. А что это? Брэд! Брэд, стой! Брэд, стой! Брэд! где ты Пред, где ты я не вижу его ло там вы кто как вы сюда попали Боже! Нет. Что? Нет. Ты не настоящая. Ты не настоящая. Нет. Это я. Твоя Анна. Что? Нет, это невозможно. Где ты? Бред? где ты? Я не вижу его. Эй. Это твоя вина, старик. Из-за тебя у моего друга поехала крыша. Он вроде услышал что-то. Надо идти за ним. Нет, нам нужно уходить отсюда. Поспешите. Пошли. Все хорошо. Идем. Боже. Пошли, пошли. Брэд, Брэд. Стой, стой. Я уронил ключ. А. Черт. Чёрт. Да. Я нашла. Зара. Зара, ключ у тебя? Вот. Где остальные? Да. Так это возможно? Так возможно? Я не знаю. Она нашла путь назад. Подожди. ты здесь. Это уже не важно. Я нашла мой путь к тебе. Я здесь. Теперь я тут. Я тут. Брэд. Нам надо уходить. Но я не могу. Бред, это не Анна. О чем ты говоришь? Анна мертва, Бред! Она мертва! Нет, не мертва. Она здесь, она вернулась ко мне, не видишь? Бред, прошу. Сделай для меня кое-что, милый. Открой эту дверь для меня. Нет, нет. Освободи меня. Освободи мою душу. Нет, нет. Я не могу открыть да, да. эти штуки. Нет, можешь. Можешь. Это единственный путь. И мы будем вместе навсегда. Ты должен открыть эту дверь, милый. Зачем? Почему ты оставила меня? Почему в нас не верила? Я сделала это для нас, милый. Я не понимаю. Я сделала это, чтобы мы были вместе навсегда. Я не уходила. Я всегда была с тобой. Я привела тебя сюда. Все, что ты делал с тех пор, как я ушла, вело только к этому моменту. Ты не чувствуешь? Брэд, Это правда, ты знаешь. Yeah. Yeah. Брэд, the... где ключ? The... Где ключ? Yeah. А теперь открой дверь. Открой yeah. дверь. Открой дверь. Брат, отойди от него, мразь. Дай мне ключ, сука. Пошла ты. Ты не сделаешь, мне больно. Это даже я, твоя Анна. Ты любишь меня? Не ее. Пошли, пошли, давай вставай. Уже поздно. Дверь. Что? Открыта. Что? Смотри на меня. Оставайся со мной, Зара. Прости. Нет. Все будет хорошо. Будь со мной. Посмотри на меня. Зара, будь со мной. Смотри сюда. Хорошо? Ладно. Уже скоро. Хорошо. Будь, будь наверху. Да. Все хорошо. Хорошо. Ладно, посмотри. Да. Хорошо? Смотри на меня. Блин. Хорошо, так. Мы вышли. Осторожнее. Вот так. Давай, давай. Идем. Давай. Да. Вот так. <спирать> Зара. <пирать> Зара. <пирать> Zara. Zara, давай, Зара. Посмотри на меня. Нет, нет. Брат. Ну уже Но... нет. Джейкоб. Прости, друг. Вы кто? Мое имя Исаак Причард, мистер Эндерсон. Кто-нибудь еще вышел из здания с вами? Остались живые внутри. Ричард? Мистер Андерсон? Мы единственные, кто выжили. Они мертвы. Все. Хорошо. Вы пойдете с нами, мистер Андерсон. Все будет хорошо. Я обещаю вам. Я объясню вам все по пути. Куда вы меня забираете? В безопасное место. Вы сделали свою часть. Об остальном позаботимся мы. Прошу, идите с моими людьми. Они осмотрят вас.